Идешь, ты темной ночью, Кого там ищешь, девочка, Кого зовешь ты темной ночью, И там нету, девочка, ты не найдешь там ни иголки, там только волки, девочка, куда ж идешь ты темной ночью? Останься дома, девочка